Бисмиля Альхамдулилахиру Билаламин Васалту Васаллу Ала Ашрафилан Бия и Валмурсалин Ала Набийина Мухаммад Васаллу Алахи Васаллу Алахи Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим Васаллу Алахим потому что каждый день мы встречаемся друг с другом сидим в каких-то мэджелесах, пусть это даже пятиминутное какое-то э, сидение, какой-то мэджелес пятиминутный, а может быть, 10 минутный, а может быть даже 20, 30, 40. Сейчас, тем более, в Рамадан и в Тары проводятся коллективные. Поехали туда семьей, поехали к этим в гости семьей, поехали там где-нибудь сядем, там, там где-то в мечети мэджелесы проводятся, где-то, может быть, меджилис просто э, сидят, чай пьют и финики кушают и разговаривают на разные темы. Но вы знаете, что во время Маджолисов происходят какие-то ненужные вещи. Происходят какие-то ненужные вещи. Может быть кто-то что-то говорит греховное. Может кто-то говорит гыбу. Может кто-то говорит бухтан. Может кто-то э, еще как-то э, зловещит. Или еще что-то, что-то, что-то происходит во время Маджолисов. А может быть просто маджлис, где никто ничего греховное и не делает, но в свою очередь никто и не поминает Аллаха СубханаЛа Таля и никто не делает салават за Расуля Ллаха Алейхи а также никто не делает и стихвар. А ведь Расуля Ллаха Алейхи в одном маджлисе, в одном только маджлисе, до ста раз стихвар говорил. Астагфируллаху атубильей. Астагфируллаху атубильей. الله, и, и вот, сегодня мы с вами должны пройти искупление маджлиса. Искупление маджлиса. Это такое есть дуа. Кафаратуль маджлиси. То есть, когда маджлис заканчивается, мы должны сказать это дуа. Мы должны сказать это дуа. Обязательно. Быть может быть потому, что не поминали Всевышнего Аллаха. Быть может быть потому, что кто-то делал грибу, а мы и не придали этому внимания. Быть может кто-то еще что-то делал нехорошее, о чем-то говорил. Особенно в этот месяц Рамадан нужно говорить только благое. Только благое. Оставлять все. Оставлять все то, что вредит. То, что вредит. Итак, давайте перейдем к уроку. Кафаратуль маджлиси. Кафаратуль маджлиси. Кафаратуль маджлиси. Смотрите. Кафара. Кафара – это искупление. То есть, что-то мы сделали, например, греховное, мы должны искупить искупить вот это кафара называется кафара эль-меджилиси за мэджилис мэджилис место на это место где сидят джулюс где джулюс сидят меджлис мэджилис понятно да итак так туль как я сказал может быть мэджилис просто даже сидят беседуют о чем-то или какую-то книгу проходят или уроки какие-то проходят что-то повторяют вот это magiclisс а может быть за ифтаром сидят а может быть на каком-то э, на каком-то научном каком-нибудь медсе сидят или какое-то собрание директоров это тоже magicс или собрание учителей это тоже маджилис, собрание учеников. Это все маджилис, маджилис, маджилис. Любое место, где маджилис, мы должны после того, как маджилис заканчивается, мы сделать кафару, дуа сделать, должны сделать, прочитать дуа. И это должны знать все, каждый, понятно, и запомнить это раз и навсегда, выучить раз и навсегда и всегда применять, и всегда применять это на протяжении всей нашей жизни. Вспоминайте вот эти уроки, вспоминайте и сразу притворяйте их в жизнь. Ильм, Амаль. То есть мы сначала берем знания, потом живем в соответствии с этими. Амаль делаем. Потом делаем Дава, призываем и потом Сабр проявляем. Иногда неохота, охота Кафару даже прочитать. Но ты должен себя перебороть и... Проявить терпение и сказать эти слова. Даже, может быть, путаются слова, но все равно вспомни: загляни в телеграм-канал, загляни в крепость Мумина, где есть это Кафару туль-маджлис. Внизу под этим видео будет ссылка. Будет ссылка на это Кафару туль-маджлиси. Вы можете даже скачать приложение специальное хейс ноль мумин мумин крепость мумина верующего человека крепость мумина это яменские ученые собрали собрали это, этот сборник крепость мумина называется хейс мумин давайте кафаратуль маджлиси". маджлиси итак кафаратуль маджлиси произносится Первое, читаем Субханака, Субханака, и би-хамдика, би, би Субханака, и Субханака, и Субханака. О Аллах, это мы всевышнему Аллаху سبحان Аллах. Обращаемся, Субханака, причист ты от всех недостатков, причист, Субханака, от всего плохого и всего дурного, ты причист. Ваби Хамдика, и только тебе, одному Всевышнему, Аллах, восхваление, все виды восхвалений, Хамд, Ваби Хамдика, Субханака Ваби Хамдика, и хвала тебе. Субханака вабихамдика. Заучивайте это, прям, чтобы сразу вы уже это заучили. Субханака вабихамдика. Субханака вабихамдика. Далее. ла иляха илла анта ла иляха илла анта Ля иля анта, ля иля анта, ля это нет, иляха иля это божество, нет божества достойного поклонения иля кроме тебя, Оллах. Аллах, иля анта кроме тебя, нет божества достойного поклонения кроме тебя. Субхана кавабихамдик. Ла и лаха ла анта. Субхана Ла и лаха анта. Еще. Астаг фирука. Астаг фирука. Рука. Рука. Астагфирука. фирука. Смотрите, ка это к тебе. У тебя прошу я прощения. И фар я тебе делаю. Астагфирука. А – это я. Я прошу у тебя прощения. Ка – у тебя, Аллах. Астагфирука. Астагфирука. Ла Илляха Илля Анта. Астагфирука. Субханака. Вабихамдика. Ла Илляха Илля Анта. Астагфирука. Ва. Дальше. Ва и атубу атубу атубу илей илей ка илейка ва атубу илейка атубу илейка я то есть а я атубу тауба делаю тауба покаяние делаю тауба покаяние Каюсь перед тобой. Ватубу и лейка к тебе. Или перед тобой. Ватубу и лейка. Астагафирука. Ватубу и лейка. Атубу и лейка. И я приношу свое покаяние тебе. Только одному тебе. Астагафирука. Ватубу и Ля иляха иля анта. Нет божества достойного поклонения кроме тебя. Астагафирука. Ватубу и лейка. Итак, еще раз. Субханака, вабихамдик, ля-иляха, илля анта, астагфирука, ва-атубу, иляйка. Вот это дуа, это называется кафаратуль маджлиси, которые мы должны постоянно делать. Каждый день у нас происходят какие-то маджлисы. Каждый день мы где-то сидим, на скамеечке сидим, там сидим, тут сидим, с семьей сидим, проводим какой-то урок. Проводим еще что-то полезное, может быть, изучаем, урок слушаем, например, Аммунура. Везде маджлисы происходят у нас, каждый день. И вот давайте поставим себе такой вот, такую вот заметку, что после каждого маджлиса мы должны произнести это слово. Это дуа, кафара. Быть может быть даже никто не произнесет, но я сделаю кафарат уль Я сделаю кафарат уль Искупление за этот маджилис скажу. А если все скажут, конечно, это будет очень хорошо и прекрасно. Поэтому, особенно родителям, большое напоминание, когда маджилис проводите, потом со своими детишками, со своими родными, со своими близкими, скажите вот это дуа. Папа так Скажут, ну-ка давайте, кто запомнил это дуа, ну-ка кто сегодня расскажет. Встаем, все, пошли по своим делам. Мама посуду мыть, дети собирать мусор, убирать, папа пошел дальше чем-то заниматься своими делами. Но чтобы каждый раз маджлис покидали маджлис и перед покиданием маджлиса делали это дуа. Это наставление. Расуллуллах, саллилллаху алейху вассаляма, всегда говорил это. Это сунна. Давайте жить по этому. Давайте будем учиться. И будем притворять это в нашу жизнь. Чтобы это потом стало обычаем у наших детей и у наших внуков. Тот, кто оживит сунну, и люди потом за ней последуют, ему будет награда. Большая награда. Большая ему будет награда записываться. Тому, кто оживит эту сунну. Дорогие братья и сестры, особо, особенно мамы. Мамы, мамы. Пока папа где-то там работает, где-то там ездит, где-то там э, находится вдали от дома. Вы занимаетесь детьми. Каждый день вы учите детей, обучаете детей. Это же не нетрудно сказать вот эти четыре строчечки. Напечатайте это себе. ПДФ формат будет внизу под этим видео. ПДФ. даже PDF поставим, чтобы вы распечатали этот и прям повесили на, на, на, на место видное, чтобы вы читали. Субханага Аллахумдик, ля -иля анта Это же самые прекрасные слова, самые прекрасные слова. Кафару дульмачны самые прекрасные слова. Барак Аллаху фикум. Еще раз. «Субханака ва бихамдик! ля илляха илля анта! Астагфирука! Ва тубу илляйка!» И Расулуллах, саллиллаху алейхи вассаляма, он обучал своих сахабов. Обучал. Даже какие-то вещи он по три раза повторял, для того, чтобы зашло им, зашло глубже. «Субханака ва бихамдик! Ла илляха илля анта! Астагфирука! Ва тубу илляйка!» значит этот хадис приводится в нескольких сборниках достоверный хадис также от туму минин а Анха она говорит она при при приводила этот хадис манкуаля хайран кто сказал благо хути малягу то ему печать будет поставлена Табион, табион, то есть печать. Аля далика. на этот хайр, аля далеке хайр, ему будет еще поставлена конкретная печать. Еще лучше. а тот, кто сказал плохое, греховное, кунналягу кафаратан. Кафаратан. Они, эти слова, вот эти Субханакау би Хамдик, ла илла илла анта астагфирук ва тубулейк. Они станут искуплением. Быть может быть, кто-то в Меджлисе хорошие слова говорил. И после этого он говорил, «Каля Аллах, каля Расуль!» Он говорил аяты, хадисы, делал наставления, насыхаты. И потом сказал еще эти слова. Это ему еще добавится. К его хайру, к этому хайру, который был, еще печать поставится. «Хути -а -ху Табион, «Табион» – то есть «то это как печать, сургучная печать, вот ставится, вот то же самое ему поставятся еще на это, на это благо, на этот благой мэджелис, ему будет поставлена благая печать. А тот, кто говорил плохое, кто-то грибу делал, упаси Аллах, нас от этого, особенно в месяц Рамадан, удерживайте свой язык, удерживайте, прошу вас, в первую очередь себя наставляю и также вас удерживайте свой язык. Иногда так хочется, вот что-нибудь хочется, ну что-то хочется сказать, да? Хочется что-нибудь там, кого-нибудь там осудить, обсудить и косточки промыть, так ведь? Но давайте, давайте, тот кто, тот кто постился, тот кто делал сиян, иманан сабан, будет ему прощено. Давайте это будем прям... Вспоминать постоянно. Услышали что-то? Кто-то кого-то хулит. Ага. Кто-то кому-то гайбат делает. Кто-то кому-то бухтан делает. Кто-то за кого-то что-то говорит, за глаза говорит. Или еще что-то там. Косточки промывает. Но сразу. Удержитесь. Удержитесь. Давайте поменяем. Давайте поменяем разговор. И после этого маджлиса еще сказали. Кафара туль маджлис". Обязательно не забудьте. Скажите. Вот. Там на маджлисе у нас плохие слова были. Давайте все кафартуль-маджли скажем. Это же не трудно. Субханака вби хамдик, ля илляха илля анта, астагфирука, ватубу илейка, баракаллаху фикум, ваджазаку муллаху хайран, хайраль джаза, субханака, вабихамдик, Ла илляха илля анта, астагфирука, ватубу илейка.